всем добрый сегодня будем рассматривать темку что мне надо сделать чтобы наши отношения стали развиваться посмотрим несколько позиций просмотрим проанализируем на опыте потом будем проделывать и смотреть итог каждый будет смотреть свой интересный итог. итак первая позиция я так по быстренькому Посмотрим. Я мы... Итак, выбирайте. Будем смотреть. Сейчас распаковывать, раскрывать пошире Рассматривать программки. Рассматривать интересные сюжеты, проекции. Надеюсь, хватит времени Идём. первая позиция не надо доводить их до крайности скажем так в первой позиции что мне надо сделать чтобы наши отношения стали развиваться не доводить их до критической ситуации чтобы не было этой тайны какой-то там не нужно ну как бы как бы как бы правильно сказать быть поспокойнее быть посмотреть почитать например пообщаться Не бояться общаться, а, быть, ну, как говорится, на коне, умелец, молодец, И не спешите, если кто-то хочет как бы в какие-нибудь там отношения, да, скажем, брак, не спешить туда. веселым, интересным, ну веселым, интересным человеком, который танцует, поет, такой легкий. Не бояться себя показывать, проявлять, пусть это будет нестандартно, пусть это будет не, ну, в общем, удивление, да, скажем так. Создавать какие-то немножко а, такие провокационные моменты отношения будут развиваться первое не писать ничего ну так прощупывать просматривать а, как бы аккуратненько прощупывать просматривать а, не злиться ли он да или там а, Накал, накал такой, страстей просматривать эти все. Не страдать. Не страдать, если он не такой, немножко не так, как вам бы хотелось, скажем так. Вот. Не, не показывать эти страдания. И самой не страдать. Смысл? Зачем страдать, да, когда можно что-то наоборот посмотреть, прочитать. А какую-нибудь интересную книжку по этому поводу, как развить отношения, как внутренне себя гармонично держать, да, как, допустим, в фильме пример какой-то посмотреть, брать эти все страдания, наоборот, включить легкость, веселость такую, немножко беззаботность. В первой позиции вот такой вот интересный момент. Ну, в принципе, мы так и живем, как говорится, лучше не страдать, а лучше веселиться, да, скажем так. Если это тяжело, если какие-то у вас есть комплексы, либо есть, например, какие-то зажимы, какие-то просмотреть, почему у меня такие зажимы, почему мне так тяжело, почему я так страдаю, посмотреть по этому литературу, почитать что-то, как бы улучшить состояние. Как бы комфортнее сделать, как бы полегче это сделать. Если кто-то не знает, то тому нужно поучиться посмотреть. И если кто знает, тот вообще тому еще проще и легче, скажем так. Так, а что же? Давайте посмотрим, что вам подскажет Вселенная. Подсказки Вселенной рассматриваем. Не бойтесь прыгать, называется. Там есть еще дорога. Знаки рассматривайте, вам указывают, показывают. Но будьте осторожны, аккуратно, конечно же. Не совсем так в омут за головой, скажем так. Так, посмотрим еще. Так, давайте посмотрим, чего вы там боитесь, что они делали. а чего вы боитесь вы в этих отношениях вы боитесь что вас будут удерживать держать вас будут вы хотите куда-то идти бежать а вас другие люди удерживают вы это боитесь а вы не смотрите ни на кого чувствуйте свою интуицию как вам нужно сделать куда надо пойти что нужно как бы сказать сами, не надо зависеть, то есть убирать зависимость абсолютно. Почему? Потому что если мы зависим от других людей, мы не проявляем себя, свое личное я, мы не проявляем. Не нужно зависеть ни от кого, мнением тем более. Да, вы можете поспрашивать, вы можете послушать, но как бы ответственность все равно берет сам человек. А в любом случае, вот, допустим, ни картинки, не это не конечная установка, сам человек делает свой выбор всегда. Какое платье одеть, какие штаны одеть, как чай попить или кофе попить, что поесть, суп или борщ, вот, то есть он всегда перед выбором стоит. Никто не может говорить о том, что тот мне сказал, вот тот виноват, потому что тот. Это вот детский максимализм перекладывать ответственность на других людей. На самом деле человек сам, просто он не осознает это. На автомате настолько происходит, и поэтому легче обвинить другого человека в во что-либо да скажем так в чем-либо но никак не себя что я это выбрал я это поступил так я это сделал я туда поехал я выбрал эту машину я выбрал этого человека я выбил выбрал такую-то ситуацию чтобы поступить так то так то в этот момент и в это самое время так смотрим совет поэтому в любом случае вы, каждый человек выбирает сам. Всегда. Никто ему не сказал, не подсказал, ни за него не сделал. Он всегда выбирает сам. Все поступки, сделанные в вашей жизни, только вами сами. Никто вам ни подножки не подставлял, никто вам ни вперед счастья не подставлял, не делал, не ставил. Вы делаете его сами. И выбор делайте всегда сами. Ни мама, ни папа, никто принимает решение за всю ситуацию вы сами. Так же, как и ребенок. Пошел в школу, он выучил, получил пятерку, он за это нес ответственность. Не выучил, значит нет ответственности у ребенка, значит он получил два или три там. И это мы точно так же проекции эти все переносим во взрослую жизнь. Все то же самое. Мы что-то сделали? значит, у нас получилось, мы выбор дел, а если у нас не получилось, значит, что-то виноват, да? Ну нет, конечно же, мы сами тоже от этой ленности, от того, что сами не делаем ничего, от того, что перекладываем на других, сделать за нас что-либо, то есть мы не несем так ответственность, а когда мы несем ответственность, мы сами делаем, сами поступаем, сами выбираем, Поэтому нужно тут брать ответственность и за то, что не делал, и за то, что делал. И никто, как говорится, нам не виноват на самом деле. Хорошо, будем смотреть совет. Что мне сделать, чтобы наши развивались отношения? Поймите, в чем именно вы были неправы и признайте свои ошибки. По первой позиции, тут судя по всему говорится, что человек не принимает свои ошибки не признает да я была не права в этой среде так как мне сделать что вот этого больше не было как меня мне себя повести это, ну я считаю что нужно почитать литературу посмотреть саморазвитие книжки заходите в плейлист там есть о чем можно оттолкнуться если кто не знает что такое саморазвитие как в этом ковыряться как себя узнавать познавать И это будет для вас открытием, и интересно. Кто знает, тому проще, конечно же, по любому случаю. Когда человек принимает и а, признает свои ошибки, он уже на пути к своему пониманию и сознанию, что происходит у него в семье, в жизни вообще, на работе, в окружении, в мире, в его личном мире. Потому что у каждого мир разный, восприятие разное. Нет такого, что а, у меня мир такой же, как у вас. Ну нет, конечно же. Или там у другого человека. Нет, у него свой мирок. У меня свой мирок, мои восприятия такие, ваши восприятия такие, поэтому мы все разные. У нас отпечатки пальцев на руках даже разные, поэтому нет одинаковых людей, нет одинаковых судеб абсолютно. Они, может, чем-то оттенками похожи, схожи быть, где-то ситуации какие-то схожи. Вот Мериться мы можем и... С чем сравнивать оттеночками этими, но похожих абсолютно прям точь-в-точь -точь не будет. У нас разная обувь, разные размеры, да, тело и все такое. Поэтому все будет абсолютно разное. И хочу сказать: что принимайте свои ошибки для самой себя или для самого человека. Почему? Потому что так легче и проще. Когда вы признаете, вы понимаете, что здесь можно что-то поработать, изменить что-то в этом случае. А человек, когда не видит этого и говорит: "Нет, я прав и точка и все, потому что я так сказал", это искажение, это абсолютное. Не Они нанесут в будущее искажение. Так, хорошо. А давайте еще посмотрим подсказочку. Что нужно делать, чтобы наши отношения стали развиваться? Еще одну возьмем подсказочку, такую веселую, скажем так, на веселые нотки. Как часто мы страдаем, опасаясь того, что никогда не произойдет. Не боги горшки обжигают. Иногда один день, проведенный в других местах, дают больше, чем 10 лет сидения дома. Ну, кому-то говорят, выходите на улицу. А, нужно уметь вовремя поставить точку и уйти, ну, если отношения или какой-то разговор ненужный. Раздавай соломинки утопающим, то есть подсказывайте кому-то что-то где-то. Лучше хранить молчание до тех пор, пока не спросят, чем говорить до тех пор, пока не просят замолчать. Душа в отличие от разума не думает и не рассуждает, она чувствует и знает, поэтому не ошибается. Вот тут еще совет, развивать интуицию, расширять ее, сознание свое расширять, и интуицию расширять. И будет вам классные отношения. Причем не важно с кем, абсолютно не важно. Вот на этой нотке по позиции мы и будем переходить во вторую. Сказочки, знаки, чтобы можно в них было адаптироваться. Так, хорошо. Смотрим вторую позицию. Что мне надо сделать, чтобы наши отношения стали развиваться? Не злить, не раздражаться, не выводить человека. Ну, если, знаете, есть такие манипуляции специально Я сейчас его позолю, пораздражаю, попровоцирую его. То есть вот если в такое присутствует, например, ну, много людей смотрят, да? Если такое присутствует, вам нужно убирать э, в себе эти провокации, скажем так. Потому что это мешает отношениям. Любым отношениям это мешает. Если это вы делаете намеренно. Так, раскроем. Не удовлетворяться тайно. Да, вот тут вот идет такая позиция. Не делать, что хочу совсем. Не нужно тут, чтобы они развивались. Что хочу делать. Хочу раздражаю, хочу не раздражаю. Не пойдет в этих отношениях. Они не будут развиваться. То есть вам надо самой уже начинать. Ну, самим этому человеку нужно внутренне прорабатывать себя. Изменять себя. Потому что... Чтобы развивались какие-либо в вашем случае отношения, нужно прокручивать постоянно одно и то же, как его позлить, как его бы пораздражать. Не прицепляться к нему, не цепляться ни за какие-то провокации, да, скажем так, там. Зацеплюсь из-за этой раздую этот скандал. Не сидеть, не ждать никого, идти в новое, не унижать не давить, не унижать и чтоб пофиг не было абсолютно чтобы не было внутреннего конфликта у вас, чтобы вас не разрывало, как бы ему там наговорить, наделать, напровоцировать, как бы там это... Нет, это убирать надо все на самом деле, эти все манипуляции, провокации, эти все в отношениях, чтобы они стали дальше развиваться, это все убирать надо. Посмотрите по, скажем, также литературе, может быть, йогой позаниматься, поуспокаиваться вам, помедитировать. Допустим, может быть, вы напряжены на работе, и нужно будет просто хотя бы полчаса включить наушники, чтобы вас никто не отвлекал, отойти и просто или в ванне полежать, набрать воды с пенкой, там, провести какие-нибудь потоки, например, через ванну. А, и поуспокаиваться в медитации, спокойную музыку включить, и поусп... мозг свой успокоить, чтобы он не дергал вас абсолютно, что нужно там кого-то подергать, попровоцировать. Эти все, конечно, программки идут с детства. Это вы научились у кого-то, у родителей, в родовой системе этому всему, и эту проекцию перекладываете дальше на любые другие отношения. Вы так привыкли уже. Вам нужно пересмотреть здесь себя полностью по второй позиции. Тут две зацепилась Не общаться в рамках, не общаться, как говорится, в этих... Ну, если вы общаетесь, скажем так, по каким-то соцсетям, да, то есть как бы без рамок каких-либо, например, там, без традиций, вот так это или иначе, там, не будете себя проявлять. А, хот-не выход... кто-то может быть в треугольнике, быть, кто-то, а, еще третий есть. Не хотите отпускать? Просто пообщайтесь, поговорите, э -э -э, дружите, скажем так, если вы не хотите отпускать. Не отпускайте, общайтесь, говорите, но не манипулируйте. Потому что если кто-то хочет, допустим, расположение, скажем, о счастливых, собирать себя до целостности, до счастья и делиться им, а, к счастью, в манипуляциях не живет абсолютно и э, не в родовой системе, не в каких-то на работе отношений, провокациях. И в этих. Будет скандал какой-то, интриги, все будут в на напряжениях, и все будут дергаться, а вы в первую очередь. Ну, кто-то привыкает в таких состояниях жить. Почему? Потому что он ну, проекцию эту перенес совсем с детства. Так, давайте посмотрим подсказки вселенной тут на второй позиции. Ох, надо же выпадать, прям вторая карта такая же. То вот есть все колоды мешала, мешала и выпала именно это же. Посмотрите, на каком краю вы стоите. По вашей позиции это так звучит. Обращайте внимание на знаки, которые вам дают. А, вам не зря Вселенная приводит таких людей. Кто-то сюда на канал пришел не зря, потому что ему нужна была такая информация. А, будьте осторожны, внимательны, но... А, Ну-ка, сейчас я еще добавлю. Да, уберите в себе вот этот всю темноту. Всю манипуляцию темную откройте в себе, откройте для себя, скажем так, светлый мир. Берите грозу в себе, молния, что вы раздражаетесь, что вы внезапно проявляетесь. Кто я, что я тебе, или там некоторые люди говорят там. Кто мы такие, что перед нами надо отчитываться, или еще что нибудь -то. Это тоже манипуляции, все абсолютные. Тут главное, внутреннее состояние сознания, твое абсолютно должно быть, чем чище, тем лучше. Тем яснее будет день, яснее понимание сознания, и тогда придется уходить от этих манипуляций. Ну, в смысле, придется хочешь не хочешь придется если хочешь быть счастливым гармоничным и здоровым нужно уходить от этих всех конечно манипуляция. все соткано из манипуляции только есть одни с отрицательным оттенком а есть положительным одно дело и в игровой форме как-то это все проходить как говорится веселиться интриговать и так далее и одно дело когда это в теневом аспекте идет которая мучает как себя, так и другого человека, ну и любого другого. Ну, вот. Так, хорошо, чего тут боитесь? Чтобы отношения развивались. Что вы тут боитесь? Ну, у вас тут треугольник. Вы тут в... боитесь в этом треугольнике застрять. Уйдет человек не уйдет, вы постоянно, видимо, попадаете. У вас такой урок. Вам нужно как минимум понимать, осознавать как личность о том, что в треугольнике это не есть хорошо. Нужно поставить точку и пойти, скажем, дальше. Без этих треугольников. Если кто-то в паре уже находится, например, в браке находится, он точно так же может закрыть эту тему, развернуться и уйти. Нет такого, что не могу, тяжело, там еще что-то там. Это уроки, конечно же, я понимаю. Вот мы все этих проходим, сложности у каждого свои, но тут зависит сила воли. Как вы себя проявите? Будете мучиться в треугольниках, в этих во всех? Либо вы будете... Счастливо. Вот представьте, да, через, допустим, полгода или год вы изменили себя настолько, что там человек пожалел о том, что он так поступил с вами и сделал. Но это будет вам а, уроком в плане того, чтобы вы росли. Это для роста. Все у нас соткано в нашем мире для роста. Для роста личности психологической, физической то есть йога это физические упражнения, это просто наша обычная, как там сказать, обычная физкультура, просто под музыку, просто на время растянутая на время каждая позиция, то есть каждая поза она имеет на время. Это Классное, это растягивание своего тела, это держать его гибким, в тонусе и плюс сознание тоже будет гибкое. Так, что у нас идет совет уже здесь идет. У нас тут семинары проходят, называется. Так, совет. Ага, тут предупреждение. Практичность не должна быть в ущерб гибкости и творчеству. Если у вас, вы хотите развивать что-то творческое такое ну вообще жизнь наша это вообще творчество кушать готовить одеваться прически делать это все творчество поэтому в любом случае не нужно делать в ущерб себе если вы манипулируете вы уже делаете в ущерб себе потому что ваше состояние уже на неврозе токсичное уже состояние грязное, где вы будете возмущены не один день и переживают постоянно прокручивать это все дело. Не нужно это прокручивать, нужно уходить от этого всего. Так. И старайтесь в уме не прокручивать одно и то же. Если вы, например, визуализируете и думаете о том, что так, торт должен получиться вот такой-то, да? Вот. Я хочу там... Придет человек, и я хочу угостить его. И вы прокручиваете, например, так. Ягодки должны быть такие, орешки должны быть такие. Это, это как бы правильно тогда. Но в негативную сторону, если прокручивать раздражение, оно вас, по сути, медленно убивает. Раздражает и убивает. Так, смотрим, что вам тут. Глубокая река даже не замечает, что в нее кинули камень. Если тебя это раздражает, то ты не река, а лужа. Это, короче, подсказки и знаки. А пока ты ленишься, другие делают. Уверенность в себе чаще мощное оружие. Кстати, манипуляции все эти, это идет от неуверенности. Если вы начинаете управлять, манипулировать человеком, значит, не уверены в себе. Человек, который не будет манипулировать, он уверен в себе. У него самооценка расширенная. Он спокоен, размеренный, он идет действует, думает, нет, не захотел там что-то помочь, нет, ничего страшного. Найдутся люди, которые это захотят сделать. Нужно делать это от желания, от не, при, от, не от принуждения. Так, успешен тот, кто видит не проблему, а решение. Тут тоже хорошая подсказка в этом плане. Почему? Потому что а, нет проблем, а есть а, задачи. И на каждую ситуацию есть 6934 а просто выхода с нее. Поэтому нужно решать задачи, а не создавать их наоборот. Вот тут вот, конечно, вот тонко уловите момент, что не создавать их, а решать, помогать решать. И тогда ваши отношения будут развиваться. Безумие – это заниматься самообманом, притворяясь счастливым. А вот начать все с нуля, естественно. Да, не обманывайте сами себя. Почему? Потому что... Когда вы говорите, что я счастлива, все хорошо, вы обманываете. Тут по второй позиции, если человек раздраженный и он манипулирует, он несчастлив. Все эти злости, все эти, вся эта злость – это от несчастья. Человек далеко, глубоко, очень несчастлив в себе. Поэтому он злится, манипулирует, мстит. Ну, если бы человек был счастлив, он бы делился счастьем. А если человек несчастлив, он делится несчастьем. Вот и смотрите, кто в окружении вас, как вы это раздаете, чем вы делитесь с каким-либо человеком. Вот так и будут развиваться ваши отношения. Будете делиться несчастьем с вами, будет тоже делиться несчастьем, либо отходить от вас. Так, удерживайте равновесие. Ну, Мало только светить, нужно еще и греть. То есть не быть холодным, скажем так, а быть тепленьким, живым, ощущать себя, познавать себя, что мешает вам. В общем, изучать себя светлом аспекте темного уже предостаточно теневых полного аспекта. хорошо девочки посмотрели мы вторую позицию будем смотреть третью позицию итак смотрим все подсказки что что мне надо сделать чтобы наши отношения стали развиваться быть императрицей, быть самой классной, замечательной, умеющей делать все, притягивать к себе нужных людей. Так, раскрываем поближе. Смывать себя всю плохую энергетику, скажем так, да, чтобы не было пофиг вам на этого человека, внимание на него тоже обращать, общаться, не устанавливать никакие рамки, разрушить такой пофигизм. Не ставить рамки и быть немножко загадочной. загадочный такой, такой тайный немножечко. Разрушить пофигизм, никого не ждать, не сидеть. Не унижать, идти в новое, что-то придумывать новое. Не обижаться. Не копить обиды абсолютно. Почему? Потому что обиды, и так нам с детства хватает тех обид, которых надо убирать, они нам мешают. Мы обижаемся и уходим, и человек, может быть, не понимает этого, развернулся, тоже уходит, тоже отношения не складываются. Поэтому нужно убирать. Не обижаться, не унижать, придумывать что-то новое, не бояться идти новое, в новое. Не бояться знакомиться с людьми не обязательно один человек и надо вклиниться в него нужно общаться и с другими на работе общаются все с разными, правда дома как бы это дома вот и не надо закрываться на одном там вешаться человек если мы говорим про отношения чтобы не страдать не надо слушать никого Потому что если вам наговорят про этого человека, вы потом ходите и страдаете. Но этому с ним такая может быть история. А с вами абсолютно по-другому он поступит, по-другому будет говорить, по-другому будет складываться ситуация. Поэтому не слушать никого, чтобы не страдать. А вы страдаете внутренне. Посмотреть на это, смотреть постоянно, многогранно, разно, с разных сторон наблюдать. Чтобы отношения развивались, нужно их смотреть с разных, с разных сторон. Что они приносят, как мне будет в них, что мне это дает, что я ощущаю в них, чувствовать себя. Не замыкаться. Вы уже выросли с того, что с этих треугольников разных, с этих ⁇ Кто я тебе, что я тебе ⁇ Вы уже выросли с этого всего. Идти вперед, не бояться, в общем, что вам нужно делать. Что-то посмотреть, что-то изучить. Быть легкой. Не надо думать, не надо выходить за рамки, что я такая прекрасна, распрекрасна, мини Не надо. Все гармонично, все а, как-то, как бы правильно сказать. Как-то все дозировано, дозировано. Того, чуть-чуть того, вот и поэтому нужно смотреть с разных сторон. Что за человек? Какой человек? Может быть, это в друзьях, опять же так. Не подпускать близко, прям. Прощупывать ситуации. Не обижаться, не наказывать, не соблазнять, ничего. Просто гармонично все рассматриваем. Так как вы императрица у нас. Вот здесь, по третьей позиции. Она, значит, ведет себя спокойно. Рассматривать с разных сторон. Гармонично все. Без каких-то истерик. Немножечко тайны. Не все рассказывать. Так, что подсказывает вам Вселенная для развития ваших отношений? Как интересно. Быть партнером. Быть партнерами, ни на кого не нужно, как говорится, полагаться, да? А, как бы показывать, рассказывать что-то. Не нападать. Быть спокойным. Быть спокойным в каждой ситуации, чтобы не случилось. Смотрим, чего вы тут боитесь в этих развивающих отношениях быть привязанным, чтобы сделали вам больно, вы боитесь, чтобы вам не сделали боль. но вы понимаете сам факт того, что каждое, каждое отношение, любые, которые прошлые были, которые сейчас есть, или которые развивается, это все опыт, в этом опыте каждый познает, естественно, и где-то боль, и где-то радость, и где-то счастье. Если вы не хотите что, ну, принимать что-то такое, попробуйте изменить это, изменить в себе сначала что-то, посмотреть, как это работает, чтобы потом на опыте посмотреть с другими людьми, как это будет. Не делайте как говорится другим больно и вам не будут делать больно гармонично э, общайтесь рассматривайте значит э, все эти моменты с разных сторон вы боитесь что вас бросят э, будете развивать вас бросят вам нужно убрать э, ожидания слишком большие ожидания нужно убрать и э, Завышенные прям ожидания нужно убрать. Потом, значит, так, завышенное ожидание убрать. И думать, как опыт это все опытом, и смотреть, ощущать свою интуицию, как это вам будет. Да, после прошлых, допустим, отношений, каких-то неудачных, ну, неважно. В дружбу предали, там родственники предали, там любимый когда-то предал, да, там. Просто те отношения были, допустим, на тот момент такой-то токсичности, да, скажем так. Вы сейчас проработаете себя, просмотрите эти все дела, что у вас надо поменять, что убрать нужно. Не бояться, в общем, надо идти и не бояться. Конечно, не в ум с головой. Немножко разум должен вместе с интуицией, с душой, с сердцем идти в 50 на 50. В любом случае, как говорится, будет опыт. И мы проживаем, мы сюда пришли, как говорится, проживать, ну, сюда, в смысле, на планету, да, вот, проживать опыт. Мы живые люди, мы должны чувствовать тело, мы должны чувствовать вкус пищи, запахи, мы снюхаем, где дым воняет, кому-то нравится, кому-то нет, кому-то цветы нравятся, кому-то нет и так далее. То есть мы должны разницу знать, чувствовать ее, понимать. Поэтому рассмотрите все как опыт. В любом случае особенно чтобы легче было не болезненные прошлый опыт у кого он сильно болезненный вот то рассматривать просто как опыт это гармонизирует человека и он тогда не эмоционирует что тот был козел или тот был плохой там не каждый человек а мужчина показывает нам какие внутренние у нас программки есть заложенные, уже, как говорится, с детства набранные. Если мы будем видеть, что он что-то делает не так, значит понимать, что он в нас что-то не так. Вы будете изменять эти программки, да, изменяться в себе. И он будет это тоже видеть. Другой человек будет видеть, а ты изменилась, а ты как-то похорошила, а ты как-то вот не такая стала. Ну, конечно, если вы пойдете уже дальше, то, возможно, с этими партнерами вы расстанетесь, потому что ваш урок будет законченный, вы проработаете это все дело, и вам дадут, допустим, вселенная даст другой урок более, допустим, либо усложненный, потому что вы сильная, смелая, вы можете идти вперед, и вам дадут, допустим, ну как, с первого классом переходим во второй, в третий, в пятый, там в седьмой, восьмой, то есть уровень сложности будет повышаться. Но от этого происходит наш рост. И если мы это будем смотреть как опыт и по легкому к этому относиться, да? Не в сложной форме, что трудно, тяжело. Ну, всем и детям трудно, и взрослым трудно, понятное дело. А немножко в легкой форме. То есть, как бы, ничего, это переживем, ничего, это сделаем. Что не делается, все к лучшее, а что не сделано, то еще лучше. Вот, скажем так. Так, как говорится... На опыте, а мы все и познаем. И будет легче. Очень будет психологически легче. Ведь мы переживаем все психологически. Физика это одно. А мы все пере... переживаем сознанием психологическим. И оно должно расти. Оно должно усовершенствоваться, развиваться, идти, как говорится, вперед. Ну, можно идти куда захочешь. Так, смотрим. Так, совет, да, у нас там был. Так, рассматриваем совет будьте собой отпустите себя на свободу то есть не держите себя в рамках вы прекрасная вы замечательная ну, то есть замечательный человек там кто как смотрит мужчины либо женщины. вот будьте естественны какой вот как природа да будьте естественны не, главное себя не обманывать Главное – и себя прорабатывать, накраситься, одеться и выходить, украшать мир. Не сидеть дома, быть загадочной, с улыбкой, веселой, интригующей. И все получится. И все будет легко получаться. Так, смотрим последнее, что у нас подсказки подсказке Вселенной идет. Человек сам строит вокруг себя жесткие забор. из -за этих самых нельзя, не могу и не положено. А потом выглядывает из -за этого забора и завидует тем, кто живет на свободе. Ну вот тут, конечно же, на опыте своего могу сказать, то это точно так же. Вот, на самом деле нужно идти и делать, не бояться идти. Что-то делать в миру, просто даже прогулять, просмотреть, походить, покупки какие-то сделать, например. Многое можно новое увидеть, познать, узнать. Дома сидишь, ничего не видишь, ничего не знаешь. В коробочке из четырех стеночек. На самом деле дом, что такое дом? Квартира – это просто коробочка, которая уберегает человека для спокойствия от стихии. ну, к примеру, там, от дождя, от зимы, от холода, все. Это просто коробочка и все. Слишком значимость Начинают а, приделывать дом, вилла, дача, огромнейшая. Это просто коробочка. Дождь пошел, ты спрятался попроще смотрите на эти вещи будет вам легче так помните что не всегда то что тебе так хочется получить тебе и правда нужно так избегай излишеств учись всем нам нужно собственное пространство то есть не Печальтесь, да, скажем так, побудьте наедине, возьмите книжку, почитайте, Макс Фрай, вот отличная тематика книжки, это вообще книжка будущего на самом деле, оно и настоящее, и будущее, вот, и там на несколько там, скажем, э, веков там можно это заметить, там очень много знаков, очень много подсказок, она очень веселая, интересная, не бойтесь быть немножко в одиночестве, одиночество это отдых от людей на самом деле. С помощью времени Вселенная проверяет ваше желание на истинность, и поэтому нам не дают все сразу. На самом деле, очень интересно, Вселенная отвечает на наши запросы. Например, ты хотел что-то. Вот у Вселенной, например, вот допустим у людей три года, а у Вселенной три минуты прошло. Он у Вселенной услышал о твоей заправке. время там разное течет. И Вселенная, значит, говорит, я уже вот исполнил твое желание, ты хотел. А человек говорит, да я уже не хочу, я хотел тогда-то, а сейчас уже мне ну не надо, не хочу. А он говорит, Вселенная говорит, я не понимаю, ты только что хотела, сейчас не хочу. В чем дело? То есть вот настолько по-разному течет время, ой, там, настолько по-разному течет время, что тут не надо обижаться на эти все хочучки. Принесла, дала, подарила, сиреная, привела, скажем так, уже подарок, уже радуйтесь, уже. Не отвергайте это, потому что действительно время у всех течет по-разному. У людей так течет, у вселенной по-другому. Потому что человек пришел в этот мир вторичный. Природа у нас первичная, да, вселенная. А человек родился вторичным. Приходит, уходит, приходит, уходит. Приходит исправлять свои ошибки, рождается заново. Исправил ошибки не пришел уже, пошел по заданию дальше. Если не исправил ошибки, приходит опять же. Либо в этот род приходит, либо ему там придумают еще какой-то. Итак, ребята, девочки, мальчики, мужчины, женщины, на этой нотке мы будем расходиться. Подписывайтесь на канал, приходите на мои семинары. Скажем так, вот такие вот расширенные, скажем, моменты, кто хочет изучать себя, изучайте, кто для себя немножко знаки выцепил, тот, как говорится, что увидел, тот для себя взял, вот, подписывайтесь на канал, пишите, не стесняйтесь, не зажимайтесь, есть вопросы какие-то, задавайте, будем вместе их как говорится, расширять. Что, как говорится, знаю, вам подскажу. Информации очень много, очень предостаточно ее. Если кто не знает, пишите комментарии, пишите свои вопросы, что-то расскажу вам, что-то раскроем еще шире. Обратная связь очень нужна, важна, потому что если вы будете задавать вопросы, соответственно, вы получите на них ответы. Если, ну, для размышления, для дальнейшего там обсуждения и вашего познания. Вдруг вы что-то не знаете, к примеру, да. А что-то поделитесь и в общий, скажем, девичник такой устроим, да. И будем делиться своим своими какими-то опытами вот, создадим какую-нибудь там отдельную комнатку, где будем общаться и с друг с другом с друг с другом обмениваться знаниями и опытом. Кто что знает, кто что видел, с кем что приключалось. Итак, девочки, как резонирует, что резонирует, пишите, чтобы вы понимали. И мы, и другие, когда мы общаемся, когда мы пишем друг другу, да, когда спрашиваем вопросы, и другие могут подсоединяться, для других будет очень интересно. Итак, давайте будем устраивать девичник. Приходите, подписывайтесь, задавайте вопросы, будем обсуждать. Итак, всем всего хорошего, счастья, успехов, удачи, обучения прекрасного, веселого. Всем пока-пока, до новых встреч!